Привет! Я провожу Новый Год под девизом «Новый Год без плиты». А это значит, что 31 декабря я не готовлю от слова совсем, потому что все я готовлю заранее. И самое, наверное, капризное блюдо в такой предварительной заготовке – это салаты. Как их сделать так, чтобы они были свежими, вкусными, вкусными? При этом приготовить, ну, как минимум, 30 числа. Вот сейчас я расскажу эти секреты и как раз покажу на примере трех салатов классических. Первое, ну, конечно, это Оливье, какой Новый год без Оливье, и как приготовить его, как настрогать этот тазик, традиционное Оливье, если не стоять 31 числа над, над разделочной доской. Второй салат, тоже классические такие салаты, которые пропитываются слоями. Ну, например, селедка под шубой мимоза. И вот на примере тоже одного из таких салатов. Только интереснее немножко с грибами, с говядиной я вам тоже покажу. И третий салат будет самый сложный а в заготовке. Не в исполнении он простой, а в заготовке самый сложный, потому что он будет из свежих овощей. Итак, смотрите, начнем с оливье. Любую опытную хозяйку разбудите среди ночи и спросите состав салата оливье. Она сразу скажет вам картошка, морковка, яйца, горошек. Обязательно огурцы а Тут бывают варианты Более полезный вариант с куриной грудкой Более советский такой вариант классический Это с колбасой Смотрите, чего тут нет Тут нет майонеза Он нам, конечно, будет нужен Но он нам понадобится уже, когда мы будем сервировать И подавать на стол А сейчас, когда я буду делать заготовку Майонез нам не нужен Итак, как готовлю салат оливье Буду показывать очень быстро Потому что все вы умеете Просто основные моменты Так, смотрите, что я сделала. Я измельчила, подготовила полностью все овощи. Овощи отдельно. А белковые части, тут яйцо и куриное филе отдельно. Если вы смешаете, то срок хранения, к сожалению, резко уменьшится. Нужно будет в течение суток есть. А если вы вот так вот отдельно будете хранить, то до двух суток в холодильнике в очень холодных условиях можно сохранить. То есть спокойно готовьте 30 -го числа, 31 просто смешиваете все вместе, только после этого добавляете майонез, соль, приправы, перемешивайте все и уже как бы салатик ваш будет готов. Это заготовки. Но есть способ приготовить еще раньше, еще больше сделать, продлить срок хранения такой заготовки. Например, готовить не 30 -го числа, а даже 28. -го и сто процентов двадцать Например, если вы будете использовать не обычные контейнеры для хранения, а еще и контейнеры, которые можно завакумировать. Я покажу и второй вариант, как это сделать. То есть мы накрываем контейнеры и используем вакууматор. То есть вот у меня такой специальная трубочка, шланг. Здесь нажимаю кнопку «Вакуум» и вот смотрите, когда он перестанет работать, значит, уже весь воздух выкачивался. Отлично. Как проверить? Смотрите, сейчас будет такой звук характерен, да? А еще можно проверить его открыть. И вот он никак не выпадет, потому что здесь воздуха нет, и уже будет очень достаточно долго храниться вот такая заготовка. И перед Новым годом я ее 28 числа приготовлю, чтобы уже 30-го заниматься какими-то горячими блюдами. вакууматор оберхов в нем можно как контейнеры вакуумировать так и пакеты я тоже снимала отдельное видео как я пакеты вакуумирую как вам удобнее можете сохранять в пакетах можете в контейнерах но ну вот заготовка для салата оливье готова осталось только как говорится только добавь майонез вот таким вот образом делая такие заготовки можно поступать с блюдами с салатами в котором все ингредиенты уже прошли какую-то тепловую обработку. Да? То есть у нас, например, в салате оливье уже все Овощи отварены, они не потекут, когда будут долго лежать. И вот такой номер, к сожалению, не пройдет с салатами, которые содержат в себе такие вот влажные продукты. Ну, например, помидоры, огурцы, перец. Все это, к сожалению, испортится, если мы будем хранить сутки или больше. Но есть большая категория салатов, которые даже нужно по рецепту готовить заранее. Это э, салаты слоеные, которые пропитываются разными соусами. Я очень советую ваше меню праздничное, чтобы не готовить в день праздника, ставить меню именно такие салаты. Ну, классика, да? Это сельдь под шобой, мимоза, салат, гранатовый браслет. И вот еще один рецепт, который я вам сейчас покажу. Такие слоеные салаты я очень советую готовить и сервировать в таких прозрачных мисках. Просто эффектнее красивее будет смотреться. Мы с вами сейчас приготовим слоеный салат с солеными грибами. Но можно брать и квашеные, и маринованные. То есть нам понадобятся грибы, картофель, морковь, яйца, сыр, говядина отварная, чуть-чуть зелени для красоты. И вот сейчас можно использовать майонез и немножко растительного масла. В оригинальном рецепте нужно еще одну луковицу обжарить на растительном масле. Но если вы хотите сделать более диетический вариант, а именно такой я хочу сделать, я не буду это делать, потому что, мне кажется, и так достаточно здесь и майонеза, и жирного сыра. Чтобы облегчить немножко салат, как раз этот ингредиент я исключу. Но это дело вкуса. Итак, мы измельчили говядину, грибы, натерли сыр, порубили яйцо. На крупной терке натерли картофель и морковь. Начинаем собирать салат. Ну вот наш полуфабрикат салата. С грибами он готов. Почему полуфабрикат? Потому что по правильному, по рецепту, он еще у нас должен настояться и пропитаться все слои, между собой должны пожениться примерно не менее 6-8 часов. Поэтому смело отправляйте в холодильник, чтобы сыр не обветрился. Просто покройте слоем или пищевой фольги, или пленки. И уже через сутки можно смело подавать. Он будет м -м, просто в объедении такой салат. Итак, можно заранее приготовить салаты, которые продукты, в которых проходит тепловую обработку, можно заранее подготовить даже нужно салаты многослойные, которые слои должны пропитаться. А что же делать, если вы хотите салаты из свежих овощей? Тут вы можете приготовить полуфабрикаты до этапа нарезки. А, то есть вы можете отдельно подготовить заправку и подготовить овощи таким образом, чтобы оставалось только их нарезать и подавать на стол. Вот, например, я буду готовить салат с баклажанами и моцареллой и помидорками черри. Смотрите, во-первых, я уже использую заготовку. Видите, это замороженные баклажаны, я их замораживала летом, видите, они еще замороженные немножко, поэтому 30 числа я их просто достану в холодильнике, они разморозятся у меня в холодильнике и уже можно будет подавать. Просто их разрежу вот так вот поперек на несколько частей, на 2-3 части, и они уже готовые, пропеченные, видите, все, с баклажанами минимум мороки. Что касается помидор черри, нарезать нельзя потекут, но я их помою. Чесночок нарежу, фисташки очищу. Рукколу я специально купила в вакуумной упаковке. Она такая уже готовая и она хранится до двух недель. Обращайте внимание на срок годности. Моцареллу я нарежу сейчас и хранить буду в этом же рассолике, в котором она плавала да, в контейнере. И отдельно подготовлю заправку. Местный нюанс по заправке. Я ее сделаю сейчас. Она у нас однозначно расслоится через несколько часов. И после того, как перед тем, как подавать на стол и заправлять салат, я ее еще раз просто взболтаю, она будет как свеженькая. Начали! Вот наши заготовки для салата готовы. Моцарелла, фисташки нарезанные, помытые, подготовленные и запеченные баклажаны, рукола в вакуумной упаковке. Вот это полуфабрикат. Собирается он буквально за 2 минуты непосредственно перед подачей на стол. Представим, что сейчас Новый год. Я покажу, как собирается такой салат. Друзья, я рассказала, как готовить салаты заранее, как их так подготовить, чтобы вы могли Новый год и вообще все остальные праздники встретить отдохнувшей, веселой, счастливой, без плиты, а с радостью. С наступающим Новым годом!